Здравствуйте, уважаемая аудитория, ну, если кто не читал тизер, то я могу сказать, что с люминесценцией мы сталкиваемся в повседневной жизни гораздо чаще, чем думаем. Но для начала мы разберем некоторые основные термины, которые помогут понять, что же это такое. Ну, для начала, свет, который воспринимает глаз человека, это вот видимый свет, он лежит в диапазоне от 380 до 780 нанометров – это электромагнитное излучение, которое представлено потоком фотонов или, как их еще называют, квантов света. Чем, более, э, энергии, чем больше энергии обладает фотон, тем свет с меньшей длиной волны ему соответствует. То есть синий свет – это поток э, с, э, фотонов с наибольшей энергией, красный, соответственно, с наименьшей. Как вы знаете, атом состоит из ядра и электронов, которые движутся вокруг него по каким-то орбиталям. Так вот, электроны обладают определенной энергией, причем значение этой энергии строго нормируется. То есть нельзя сказать, что электрон может принимать любые значения энергии, лишь те, которые задаются определенными квантово-механическими законами. Согласно этому, выделяют энергетические уровни. Это, по сути, характеристика электрона по его энергии. Чем ниже энергетический уровень, тем меньше энергии обладает электрон. При этом переходить электроны могут между этими энергетическими уровнями, поглощая энергию. То есть, вот, как вы видите, это переход на более высокий уровень сопровождается поглощением кванта света, а переход на более низкий — выделением. Вот на этом и основан принцип люминесценции: при переходе электрона с более высокого энергетического уровня на более низкий выделяется квант света. Причем его энергия равна приблизительно вот этой вот энергетической разнице между уровнем Е2 и Е1. Это лучше всего понять по диаграмме Яблонского. Такая вот сложная диаграмма, но сейчас я объясню. Для начала наше вещество должно поглотить квант света. То есть электрон получает эту энергию, например, от синего света, ультрафиолетового света, и переходит на более высокий энергетический уровень, это S1. Что вот эти вот за маленькие полосочки? Это так называемые колебательные уровни. Они возникают вследствие взаимодействия орбиталей одного атома с орбиталями другого ну, в составе молекул. При этом электрон, когда поглощает квантсвет, он переходит на один из этих колебательных уровней, не обязательно на самый низкий, например, вот на самый верхний вот уровень. Затем он спускается по этим колебательным уровням на самый низкий колебательный уровень, вот S1, самая низкая жирная черта. При этом энергия рассеивается в виде тепла. То есть часть энергии поглощенного кванта света этим электроном уходит в виде тепла. И затем лишь при переходе с S1 на S0, вот оранжевые стрелки, это и есть флуоресценция, это подвид люминесценции, когда мы на вещество светим каким-то светом, и оно в ответ излучает свет с другой длиной волны, потому что квант свет испускается с меньшей энергией. Поскольку часть энергии рассеивается вот при этих вот зеленых переходах, это вот колебательная релаксация, по переходе по этим колебательным уровням. Стоит отметить, что переход с S1 на S0 не обязательно сопровождается выделением кванта света. Этот переход может осуществиться без выделения кванта света, а энергия просто уйдет в виде тепла. То Есть КПД, ну, есть такое понятие, как кпд люминесценция или световой выход. Вот о чем я говорил. То есть, всегда, если мы вот облучаем наше вещество синим светом, вот, ну, высокоэнергетическими квантами света, вот синяя кривая поглощения, то свет на выходе мы получаем с большей длиной волны, он менее энергетический, так называемый стоксов сдвиг. То есть есть потеря энергии. Проще всего это наглядно ну, можно продемонстрировать на вот такой вот. Картинки, Как вы видите, это вот у нас синий светодиод, он излучает свет с длиной 400 440 нанометров приблизительно в синем диапазоне. Этот цвет поглощается веществом, и оно начинает светиться зеленым. То есть где-то 500 550 нанометров. Происходит потеря энергии. Но что же произойдет, если мы прекратим облучать вещество, например, ультрафиолетовым светом? Последует прекращение флуоресценции, и все. То есть пока мы облучаем вещество, оно светится зеленым, например. Прекращаем, оно перестает светиться. Но в некоторых случаях возникает дополнительное явление, так называемая фосфоресценция. Это, по сути, та же алюминесценция, но затянутая во времени. Это связано с одной из характеристик электрона, сейчас я об этом расскажу, так называемый спин-электрона. Спин электрона – это некий параметр частицы, параметр электрона, который характеризует его собственный момент импульса. Это страшные слова, квантовая механика. До сих пор в квантовой физике нет четкого определения, что такое спин. Но без, этого, без этой величины не решаются многие уравнения. Поэтому решили вести такую величину. Так вот. Электроны друг относительно друга могут располагаться двумя образами Например, методами. Например, когда у них одинаковый спин, вот параллельный, вот верхнее триплетное состояние, это когда они направлены в одну сторону, можно так сказать. И синглетное, когда они направлены в разные стороны. Так вот, фосфоресценция возникает за счет того, что при переходе с S0 в S1 электрон не меняет своего спина. То есть у нас поглощается квант света, некоторый электрон переходит на более высокий уровень S1, спин его не изменяется. Но в некоторых веществах возможен переход электрона из уровня S1 в некий уровень T1, T2, это в триплетное состояние, то есть электрон меняет спин. Такие переходы вообще в квантовой механике запрещены, условно, ну, правилами. Но в некоторых, опять же, случаях Некоторые особенности в молекулах позволяют этим переходам все-таки осуществляться. То есть электрон меняет свой спин. Этот переход затянут во времени. Поэтому после прекращения облучения, вот эта энергия, которая поглотилась веществом, выделяется постепенно за счет вот этого перехода. Вот фосфоресценция соответствует красная стрелка, когда электрон из триплетного состояния, то есть когда он направлен параллельно с другим электроном, переходит обратно на самый низкий энергетический уровень, в основное состояние. То есть вот именно из-за этого возникает задержка. Теперь, прежде чем переходить к другим видам люминесценции, мы поговорим о применении. Ну, многие из вас видели светящиеся таблички аварийного выхода, каких-то других оповещений, которые светятся в темноте. Такое применяется в случае какого-то аварийного отключения света, то есть мы можем понять, где выход. Также это применяется в э, измерительных приборах. Э, фосфоресценция в темноте э, об, облегчает считывание показаний. То есть вот, ну, у меня даже на часах стрелки фосфоресцентные. Если их некоторое время подержать на солнце, то в темноте они будут светиться. А... <клёх> ну еще вот... Для развлекательных целей такие вот накладные фосфоресцентные ногти, я встретил футболки, все, что душе угодно. В научных целях применяется больше флуоресценция, то есть когда нет никакой задержки в излучениях. Вот, например, слева это картинка изображения деления раковой клетки, в которой были введены флуоресцентные метки, что облегчает наблюдение за процессом деления под флуоресцентным микроскопом. Это целый, есть раздел флуоресцентная микроскопия. А справа это не рисунок красками флуоресцентными, это рисунок культуры бактерий, в которые также были внедрены различные флуоресцентные метки, то есть в культуру бактерий, некоторые, которые которую нанесли на чашку Петри, добавили флуоресцентные метки там со своими методами, это в биологии делается. И вот в ультрафиолете вот такое свечение происходит. Кроме этого, это защита денег. Все, наверное, с этим сталкивались. Ну и какое-то искусство. Есть направления, которые используют флуоресцентный материал. Там дизайн дискотек... клубов и так далее. Например, еще... Флюоресцировать могут энергетические напитки. Могут флюоресцировать, это обусловливается наличием в них различных органических веществ, например, хинина, вот в таких тониках. Вот в ультрафиолете он светится синим. Нет, это не страшно пить. Это нормально, ничего не вредно. И куда же без энергосберегающих ламп? Здесь именно напрямую используется явление флюоресценции. В этих лампах через пары ртути пропускается электрический разряд, они начинают испускать ультрафиолетовое излучение, эти пары ртути, то есть возникает ультрафиолетовое излучение, и оно преобразуется в видимый свет, в белый, путем ну, поглощения этого излучения флюорофором, который нанесен на стенки лампы. Вот этот белый слой, это есть флюорофором. И если вы заметили, если вы таки, такую лампочку выключите, то некоторое время она еще будет светиться таким слабым зеленым светом. Вот это вот и есть явление, когда флюоресценция и фосфоресценция возникают в одно и то же время. То есть пока мы, она горит, флюоресценция, выключаем, остаток энергии медленно рассеивается в виде фосфоресценции. Ну и теперь перейдем к более таким специфическим темам. Это хеми люминесценция. Как известно, многие химические реакции происходят с поглощением или выделением энергии. В большинстве случаев это происходит с выделением тепла, например. Но в некоторых случаях, например, при окислении фосфора белого на воздухе, он начинает светиться за счет того, что энергия этой реакции выделяется не в виде тепла, вернее, часть этой энергии этой реакции выделяется в виде тепла, а часть в виде света. Это обусловлено переходом электронов от одного атома к другому. А там, где у нас есть переход электронов, возможно возникновение явления хемилюминесценции, ну и самой люминесценции. Ну, вот, как на картине Джозефа Райта: алхимик получает белый фосфор. Наблюдаем это свечение. Другой пример это люминол. Более, специфический, более специфическое вещество. Оно при действии кислорода воздуха или перекиси водорода. Что там происходит? Атомы азота попросту заменяются на атомы кислорода. И сначала у нас образуется вот молекула в возбужденном состоянии, там, где электрончик находится на более высоком энергетическом уровне, вот эта звездочка обозначает. А потом, когда он, этот электрон возвращается в основном состояние, выделяется квант света. И это выглядит вот так. Красиво, впечатляюще, это имеет еще другую, а, другое применение в криминалистике: а, раствор люминола наносят на предполагаемые следы крови. В крови есть железо. Ну, катионы железа, они являются очень хорошими катализаторами этой реакции. Поэтому свечение люминола, химиолюминесценция, очень сильно усиливается. Усиливается, и вот видите, когда даже замытые следы крови можно обнаружить при помощи раствора люминола. Ну и наконец-то вот у меня браслетик, у многих тут тоже браслетики такие есть в зале. Это так называемый glow sticks или светящиеся палочки. Что же внутри? Также химиолюминесценция. У нас есть там два сосуда. В одном из них находится раствор эфира шевелевой кислоты некоего, и флюорофор. Это ну, вещество, которое обеспечивает флюоресценцию. А в другом сосуде перекись водорода. Когда мы их ломаем, эти два вещества смешиваются. Я имею в виду Эфир э, щавелевой кислоты, вот он, синенький такой, он взаимодействует с перекисью, распадается на две молекулы фенола. Это такие подробности. И вот э, образуется вот такой вот цикл. Э, да, хорошо, допустим, цикл «зайчик», э, который э, очень нестабильный. Он распадается очень быстро на углекислый газ, но при этом энергия вот этой вот реакции – не рассеивается в виде тепла, ну часть рассеивается, конечно, куда же без этого, а передается на молекулу флюорофора, то есть вещества, которые способны к флюоресценции. Просто, по сути, энергия химической реакции используется для того, чтобы возбудить молекулу флюорофора. Это, не, можно так сказать, комбинированный метод. Хемилюминесенция плюс флюоресценция. Затем этот флюорофор уже, переходя в основное свое состояние, выделяет эту энергию в виде кванта света. Это довольно-таки очень гибкая система, поскольку цвет вот этого браслетика определяется не самой химической реакцией, а то, какой флуорофор используется, какой краситель. Дай, вот, какой краситель используется. То есть в зависимости от того, какой краситель используется, мы можем получить разные цвета. Более того, совмещая несколько цветов, мы можем получить другие цвета. цвета. То есть, например, синий плюс желтый дает белый. Ну и мы подходим к самой интересной теме. Это биолюминесценция. По сути, это в какой-то мере та же хемилюминесценция. То есть свет возникает за счет химических реакций. Но что особенного? Дело в том, что светоотдача светлячка больше, чем любая известная лампа, созданная человеком или любой известный источник света. То есть вся энергия, образующиеся в результате протекания химической реакции, уходят в свет, а не рассеяются в виде тепла. Ну или как в лампе накаливаний, там не хеми-люминисенс, а просто нагревают нить, и все, и она светится. То есть светоотдача у него очень потрясающая. Почему так? Дело в том, что свечение светлячков обеспечивается за счет окисления веществ. Их назвали люциферины. От слова люцифер – светонесущий. Это потом уже в христианской религии, это люцифер, ну, в том плане. Он окисляется кислородом воздуха, превращается в оксилюциферин и выделяется квантсветом. Все бы ничего, только вот природа больше, в большинстве случаев оперирует с помощью, все химические реакции контролируют с помощью ферментов. Их назвали люциферазы. Ну, азы – это приставка к всем ферментам, а люцифер, ну, понятно. Более наглядно это можно <представить>, представить следующим слайдом. Я не хочу, чтобы вы вникали в эти формулы, в ну, химики может посмотреть. А вот что нас интересует? Вот этот вот интермедиат. Посмотрите, вот этот вот четырехчленный цикл с кислородиками. И мы его уже встречали в хемилюминесценции в светящихся палочках. Ничего не напоминает? Это вот тот самый интермедиат, зайчик, только вот в таком виде. То есть человек копирует природу, ничего обычного. Ну затем этот цикл распадается, образуется оксилюциферин, вот он в возбужденном состоянии. Ну и он переходит в основное и выпускает кванты света. Стоит отметить, что у некоторых светлячков, например, они тут спирались, ну простят меня биологи за мое произношение, есть два центра, которые светятся: красный и зеленый. Так вот они обусловлены… цвет Биолюминесценция в этом случае обусловлена не различными веществами, которые окисляются, а лишь формой оксилициферина, которая образуется в возбужденном состоянии. Чем более щелочная среда, чем менее она кислая, можно так сказать, тем больше преобладает зеленая форма, такая, можно сказать, юнольная форма, она излучает свет в зеленом диапазоне. То есть когда образуется оксилюциферин в виде вот такой зеленой формы, он переходит обратно в основное состояние, спускает кванты света зеленый. А в более кислой среде красный. То есть в двух этих центрах одно и то же вещество, только разная pH-среды, разная кислотность. Вот и все. Очень продумано. Ну и напоследок, посмотрите на вот эту красавицу. Это медуза-экварея. Более подробное название я не помню. Чем она примечательна? Исследование ее биолюминесценции было начато еще в 1960-х годах ученым Осамой Симамурой. Он их проводил аж до 2000-х, и в итоге он получил Нобелевскую премию по химии за исследование механизмов биолюминесценции в 2008 году. Что стоит отметить? Что для такой биолюминесценции не нужен кислород. Казалось бы, реакция окисления, энергия выделяется, люминесценция, все дела. А здесь эта биолюминесценция вызывается лишь наличием ионов кальция 2+. Они взаимодействуют с белком и кварином. И выделяется синий свет. Но медуза светится таким зеленовато синим. А самый Мамура более подробно изучил а, этот, эту медузу и выяснил, что в ней содержится еще один белок. Зеленый флуоресцентный белок, или как его называют, GFP аббревиатурой, Он поглощает как раз вот этот выделяющийся свет синий, который образуется при реакции, ну, можно при взаимодействии акварина с кальция 2. Он поглощает этот синий свет и преобразует его в зеленый классическая флуоресценция. Поглощаются кванты света с большей энергией, выделяются кванты света с меньшей энергией. То, что мы разбирали в самом начале. Ну, потом все-таки оказалось, что не бывает ничего без кислорода. Окислитель все-таки нужен, куда же без кислорода. Просто в белке есть вот такая вот простати, простатическая группа, называется тирентрозин. Он, вот видите, связан с пероксидным мостиком, вот этими двумя кислородами с белком. Взаимодействие белка с кальцием 2, они входят в его в активные центры, просто-попросту высвобождает опять нами знакомый цикл зайчик или как его сказать, интермедиат, он уже потом распадается и выделяется синий свет. То есть там все дальше. Но вот для регенерации обратной экварина вот этой структуры нужен кислород. Вот поэтому не бывает ничего просто так. А, ну, <coughs> интересные мышки. А, исследования самой нашли очень широкое применение а, в микробиологии. При помощи кварина производят анализ на кальций-2 плюс в биологических исследованиях. Он позволяет очень четко определить концентрацию кальций-2 плюс в образце. А зеленый флуоресцентный белок используется для исследования экспрессии генов, то есть как генетическая информация реализуется в организме. Вот такие вот зеленые флуоресцентные мышки модифицированные, очень широко используются. Вот, видите, они под ультрафиолетом светятся. Кстати, следующего вот там будет лекция про тиходок. Я слышал, что в университете Хэну, ну, в Каразина есть такие мышки. Более подробно, может, потом как-нибудь расскажем. Вот. Ну, на этом все. Спасибо за внимание. Ну, теперь вопросы, да. А вот атомный реактор, он тоже светится, это за счет чего? <как> Атомный реактор, э, да, в, ну, есть такое излучение Вавилова-Черенкова, наблюдается в ядерных реакторах. Это не чистая люминесценция, она обусловлена лишь тем, что электроны, которые образуются в некоторых ядерных процессах в этом, я, в ре, в этом реакторе, э, в водной среде, то есть в охлаждающей жидкости, которая используется для охлаждения реактора, двигаются быстрее, чем двигается свет в воде. За счет этого возникает э, определенные физические явления. Я так не рассматривал это явление подробно, поскольку это не чистая люминесценция. Э, это отдельный, можно так же сказать, вид свечения. Он вызыв... вызывается лишь тем, что электроны, двигаются чуть-чуть быстрее, чем скорость света. Это не означает, что они преодолели световой барьер. Нет, просто скорость света в среде меньше, чем в вакууме. почему идет? Они Ну, там образуется, можно так сказать, некая интерференция волн за счет того, что с электрончик немножко опережает свет. И вот это вот вызывает свечение. Я как, еще раз говорю, я так подробно это не рассматривал. Можно, можно сделать и более подробную лекцию. Да. Можно ли считать лампочки на термолюминесценции, которая происходит при нагреве. Нет, скорее всего, там... Электролюминесенция. Нет, электролюминесценция ⁇ это вид люминесценции, когда вызываемая потоком электронов, которые, можно так сказать, попадает в некое тело, которое светится. Нет, это попросту нагрев нити накала и просто тепловое излучение. Само люминесценция по определению – это не тепловое свечение тела. Вот так. Да. А, да, вот ну, первый пример – это биолюминесценция светлячков. Есть такой, э, можно так сказать, эффект, сальватый эффект, его называют в люминесценции, когда э, один, одно и то же вещество в различных растворителях э, испускает свет с различной длиной волны, а следовательно, и частотой. Вот. То есть это есть такой эффект, это э, обуславливается э, сальватацией этого вещества в определенном растворителе. А вот эта сальватация изменяет немножко расстояние между энергетическими уровнями при свечении. Можно сделать этот лазер на красителях с а, Ну, про лазеры на красителях я слышал. Да, они именно вот, тоже на явлениях люминесценции. Насчет можно ли сделать а, лазер, который будет в процессе своей работы менять, частоту, Скорее всего, нет. А вот путем подбора растворителей возможно изменять цвет этого лазера. Да? Ага. Да. Вот там зайчик плюс что-то, получается, 2. Это что-то что? Вот этот зайчик – это с 2 o 4 там два атома углерода и четыре кислорода. Он распадается на углекислогаз. При этом он э, передает вот эту вот энергию свою при распаде, которая образуется, молекуле красителя или флюорофора. Вот этот дай – это и есть молекула флюорофора. Э, то есть в таких палочках используются обычные флюорофоры, которые излучают свет э, при облучении ультрафиолетом, например, или каким-то другим излучением. Просто там эта энергия, необходимая для перехода электронов в возбужденный уровень на более высокий, получается не при облучении этого образца светом, а при химической реакции. Еще. Да, еще. А какой мощности излучения можно добиться благодаря... Мощности излучения Так скажу, все зависит от концентрации реагентов. Там обнаружен один очень интересный эффект, когда а, при достижении определенных пороговых концентраций эфира и перекиси скорость реакции вообще перестает меняться. И излучение идет с постоянной интенсивностью, с постоянной мощностью. Ну а чем больше а, это, эти концентрации, по сути, а, тем больше мощность излучения, пока не достигнут этот порог. А потом это все рассчитывается. То есть я занимался этой темой а, там довольно таки интересная кинетика, а, вот, ну примерно так. Такие палочки. Теоретический предел, потому что есть еще да, там еще идет эффект переполощения когда один кванты света, которые выделяются, поглощаются другим флюорофором, за счет теряется мощность. Но это уже такая специфическая тематика. Можно так сказать, что Такая довольно-таки средняя светящаяся палочка, которая светится белым светом, позволяет читать в темноте. Ну вот такая вот интенсивность. Да, тут, да. Вы говорили, что может быть на нижнюю но при этом может быть. Может быть еще раз да. То есть тут у нас сначала электрон переходит из нижнего энергетического уровня в верхний без изменения спина. Потом ввиду каких-то особенностей молекулы, наличие каких-то тяжелых атомов, дефектов кристаллической решетки, э возможен переход электрона с одного, ну, из одного состояния в другое, из сигггетного в трипленный. То есть изменяется спин электрона. То есть он, он произвольный. Да, у него был спин один. Он перешел, а, вот, на более, ну, выделив какую-то энергию, перешел в другой спин. Это, опять же, там сложные довольно-таки эффекты. Например, в кристаллической решетке есть дефекты, и они обуславливают этот, этот вот, то, что часть электронов м, ловятся в эти дефекты, и происходит изменение спина. Можно так сказать. Сейчас я поеду в ту часть зала. Да. Северное сияние вызывается взаимодействием так называемого солнечного света с магнитным полем земли. Я не, скорее всего я не слышал, чтобы его выделяли как люминесценцию. это отдельный по моему. Ну да, возможно, то есть я как бы эту тему не затрагивал. не все возможно охватить. Ну, если посмотреть, вся суть флуоресценции и самой люминесценции – это в переходах электронов. Из одного состояния в другое. Да. Вот смотрите, вы часто замечаете, что у кошек или у собак в темноте светятся глаза. Либо это мифы, или это истина. Хороший вопрос от биологов. Ну, можно так сказать, это нет, это не люминесценция. Там попросту вот эта вот часть все-таки светового фона, который везде есть, он отражается от зрачков в глазах собак, кошек, но опять же в полной темноте глаза светиться не будут. Нету этого светового фона. Да. ямлю заблокировать да. очень просто можно просто во первых не дать доступ окислителя к нему то есть в сухом виде люминол вообще не, люми... не подвергается окислению просто вы люминола для того, чтобы определять остатки да сосудов, да да А, я понял. Хорошо, вы хотите скрыть улики? Я еще не... Нет, я. <свят> <свят> не, но ну я вопрос суть понял. Ну, <свят> возможно, что проще эту кровь получше отмыть или, а, ну, с, то, с химической точки зрения у меня первое, что приходит на ум, это добавить какой-нибудь комплексообразователь, который свяжет вот эти вот катионы железа. В комплекс. Хотя я не думаю, что это будет эффективный метод, поскольку железо в крови находится в комплексе с гемоглобином. Ну, это я такой темой даже не интересовался, кстати. Филаску, чтобы не было с самой кровью. Ну, естественно. Угу. Да. На этот раз вопрос не мой, вопрос моей соседки. Я а правда, вот, свечение скорпиона в темноте, есть определенные виды, которые светятся в темноте, это тоже считается да, да, у различных видов есть различные виды люциферинов. Я знаю, что есть виды скорпионов, которые в ультрафиолете светятся. То есть можно такие картинке я находил. Многие организмы, кроме светлячков, способны к хеми Некоторые видят виды червей, грибов, рыб и так далее. Там свои виды люциферинов, это как бы общий класс. Ну, происходит та же хемилюминесценция. Ну, вроде все. А, еще есть. <соединяющие> еще раз, я не понял. А, чтобы я... Э, рас... Хорошо. Значит, <смех> вообще, э, это довольно-таки тоже обширная тема. Дело в том, что э, там применяется такой параметр, как световая эффективность, э, которая оценивает, насколько глаз воспринимает <смех> излучение источника света. Э, можно так сказать, что лампа накаливания – это самый плохой источник света. Э, большая часть энергии, которая им потребляется, уходит в тепло. А люминесцентные лампы энергосберегающие – это такой вот более выгодный, более экономный источник света. Там тепловые потери очень небольшие. Светодиоды на, на, на, ну, на сегодняшний день – это наиболее эффективные источники света. Там э, практически нет потерь тепла, и их эффективность обуславливается лишь э, величиной световой эффективности, вот это вот различной чувствительностью глаза к разным э, длинам волн. Вот, то есть это свой параметр есть. Да. А существуют ли вещества, которые, там, получается, каскадная задача играет с лучением, способные получать более высокие данные? <существует> <существует> это вопрос про антистоксовое излучение, когда из более длинноволнового света мы должны получить коротковолновый. То есть, по сути увеличить энергию квантов света. Такие вещества есть, которые проявляют антистоксовые свойства. Во многих случаях это обусловлено наличием в них ионов, тяжелых металлов, лантаноидов, актиноидов, там и тербий, и тербий, и уран. Там попросту два атома, например, тербия поглощают кванты света и К, а потом вот эту энергию передают на один атом, например, там цинк. Цинк сульфида. И по сути, потом вот эта суммарная энергия излучается в виде одного кванта света, но суммарная энергия от двух. Это так называемый механизм сенсибили... сенсибилизации излучения. Все. <связать>